Орки. Я понимаю, что у вас мозгов нету. Но запомните одно, в Украине вас здесь ждет только смерть. Welcome, to... блядь, видишь, не, не, недоразвитые люди. Э, ласка... Ласково просимо до пекла. Как говорят, Киев крестил Москву, мы ее и отпоем. Слава Україні!